разница между топ-менеджерами и любым руководителем, во-первых, делать по-русски <coughs> менеджер-руководитель. В чем разница между руководителем и любым другим сотрудником? Очень простая штука. Разница в том, что он отвечает. Его задача отвечает не только за себя, еще и за других людей. Тут все просто. В чем разница между руководителем и топ-менеджером? Задача топ-менеджера отвечать за всю компанию в целом, независимо от того является ли это частью функционал или нет, это не отменяет первого, и еще очень важный момент, это не отменяет того, что у него тоже есть руководство. У меня есть в опыте случаи, когда на кухне у нас в башне, я плакал со своему прямому руководителю, президенту компании, по поводу того, что да, вот так, вот тут, вот с этим руководителем не могу произойти. Ну, те, у кого маточная система управления, знают. То есть два руководителя есть функциональный, есть, соответственно, административные. А по поводу того, что административный руководитель он меня так вот здесь вот, он говорит, «Паш, ну ты вот так мне рассказываешь, это как будто мы с тобой в разных позициях находимся». Он говорит, разные уровень, но позиция одна тоже, же, мы тоже с руководством. Я тоже иногда ложусь спать с тем, что буду проснуться их». Ну, какой-то часть в совете директоров. Так не получается. Вот это вот по поводу различия влияет ли это на подход, на мой взгляд, влияет точь, точь, только с точки зрения масштаба, если про руководитель линейный, средний менеджмент, а если говорить про топ-менеджеров, топ-менеджеры отвечают за то, чтобы работало все. Если, на мой взгляд, если это руководитель департамента коммерции, это еще не топ менеджер Если это вице-президент по коммерции, то скорее всего это топ менеджер а, Вице-президент по операционной деятельности, ну и так далее. Если к нему кто-то приходит и говорит, слушай, вот вы, чай, вот такая-то недоработка, мягко говоря, даже если это не в его подчинении, это его ответственность его задача с этим убираться. Почему? Потому что его люди в этом работают. Все это в И второй важный аспект, который ну, хотелось бы затронуть. В любой компании есть руководители, которые функционально, во власти которых, находится вообще вся компания. Если на это посмотреть достаточно широко, то вся коммерция, например, в вашем случае она есть, или весь HR, например, касается всей компании в любом случае. Это не подчиненные, но это были на которых мы влияем. Теперь по поводу по поводу того, что можно сделать. во первых, начнем с вопроса бюджета. Мне очень сильно повезло, что самая крупная компания, в которой я, крупная, самая крупная компания нашем отрасли, в которой вот, я почти четыре года. И в россии то Очень повезло, что у нас очень рачительное отношение к деньгам. Вот слово рачительное, ну там, умножьте, возведите в степень, знаю, в какую степень, в огромную. Вот очень рачительное В две тысячи восьмом году, если вы знаете, в Чевартиль, была перекротная компания, потом а, часть, а, половину компании, Глаину и так далее, в общем, происходили переделы. В девятом году, в апреле, пришел в компанию нынешний президент, мой руководитель, и на тот момент был слишком большой кредитный портфель, слишком много было долгов, то есть невыгодные в количестве. Не иметь кредитного портфеля для крупной компании, на самом деле, это не очень правильно в том смысле, что его можно иметь просто ну, рационально, то есть в том количестве, в котором мы не слишком дорого платим за те деньги, которые мы получаем. И, соответственно, была задача в течение какого-то максимально, ну, самого короткого минимального срока, довести этот кредитный портфель до правильного состояния. И вот когда уже довели, и тогда, когда стало понятно, что вроде можно отпустить вот эти, отпустить гайки, не экономить так, как экономили, был момент, когда собрались до заседания расширенного управления, и одна из руководителей, которая давно работает с нашим президентом, ну, наверное, уже лет 7 или 8, еще в предыдущих компаниях. А у меня спросил, Саша, когда мы перестанем экономить даже на бумаге? Он говорит, мы обязательно это сделаем, как только я отсюда уйду. Почему я говорю, что мне в этом очень повезло? Потому что, честно, моя бы воля, мы бы праздновали день рождения компании. 8 марта, 23 февраля, и желательно еще 24. День святого, Валентина, Святое. И прочий. Прекрасный праздник. Спасибо. Как оказалось, это все совершенно не нужно. Но правда по опыту не нужно. Меня очень долго при, вот, в опыте пришлось это принимать. Это совершенно не требуется. И это можно делать, но этого можно и не делать. Я очень много раз слышал, что делают люди внутренние мотивации в компании. Показывают, как мы им сшили формальные куртки, мы куда-то выехали, у нас там в детском доме какое-то было что-то. По этому поводу, ну, вы знаете, циничная рациональность, которая работает у нас, у нас есть благотворительный фонд. Любой сотрудник на любой торговой точке его сети в течение двух минут ответит на вопрос, куда пойдут 2 рубля, допустим, которые вы кинете в копирую. Не, не факт, что он Иисус знает. Это вопрос, э, вопрос такой пропаганды, чтобы каждый, каждого ночью можно было разбудить, и он сказал, куда идут деньги из благотворительного фонда. Нет, такой пропагандой мы не занимаемся. Но любой легко скажет, ладно, секундочку, залез, посмотрит информационное письмо, скажет, вот. Мука, Веслициндовский, я очень, пока не научился от слова выговаривать, вот мы сделали операцию ребенка конкретно, на те деньги, которые мы собирает. Больше ничего не нужно. Больше ничего не нужно в том смысле, что ну, буквально наверное, недели три назад у одного из наших топ-менеджеров был день рождения. У нас есть э, там, список свой, а у нас нет подарков топ-менеджеров от компании. У нас есть свой список, мы написали эту инициативу президента, что составим список, мы будем дарить друг другу подарки. В некотором смысле это обяза обязательно принудительная штука. Кто захотел, тот соскочил на самом деле. Через время его больше в списке нет. Хотя он там директор департамента или вице-президент. Но есть сейчас в 26 человек. Мы собираем деньги и что-то... Иногда окольными путями узнаем, что подарить. В первый год у моей жены, которая в виде выяснили, что оказывается, я мечтаю играть на панджо. Я успел уже развестись с женой, но мне на следующий год подарили панджо. Ну, вот, да, Саша, другой Саша, не президент. Я говорю, что тебе подойдите, он ну, говорит, слушай, случае, просто денег. У меня там есть совершенно конкретный там, приют, о котором я заботюсь. Я там вам потом чек принесу, покажу, что я это сделал. Ну, это можно как-то делать и таким образом. Я знаю, что есть схемы, по которым выгодно оказывать какую-то благотворительную помощь. Делать это или не делать, является ли это непременным инструментом, благотворительности, непременным инструментом корпоративной культуры, не уверен. А по поводу праздников, что-то должно быть обязательно. Мы нашли решение простое. Между Новым годом и днем рождения компании, рождение компании 2 апреля, мы собираем людей где-то в конец февраля, в прошлом, в этом году 26 февраля было, ну так совпало на это же Собираем большое количество людей со всей России. Все, кто умеют считать Ичаровский бюджет, представьте, 35 тысяч сотрудников Евросети, сколько стоят одни командировочные. Более того, самое дорогое на самом деле не командировщик, кто знает, что, что самое дорогое? Что еще дороже, чем командировщик? Рабочее время. Рабочее спасибо. Потому что они в этот момент, вообще-то по логике, могли бы находиться в своей торговой точке, работать, продавать, есть сотрудники офиса, то, значит офис работать. Это, кстати, в том числе все, что связано с обучением. Для всех, у кого в функционале есть не только компонбенс, но еще и обучение, м -м, мое мнение, что Найм любого внешнего преподавателя для проведения тренингов, семинаров, чего-то внутри компании ⁇ это диверсия. Если эта диверсия обоснована абсолютной необходимостью, но ну никак без этого, ну окей, может быть. А, но диверсия по двум причинам. Мы, как правило, если это делаем, то платим больше, чем заплатили бы, если бы его наняли в штат. Он бы разработал, провел. И он бы еще самое интересное отвечал за то, чтобы потом посттренинговое сопровождение, правда, было. И люди, действительно, потом это еще и применяют. Я в зависимости от этого получил или не получил предполагаемый бонус. А вторая очень важная вещь, что мы очень много на это тратим. Люди огромное количество времени тратят на обучение. Если у кого-то этого нет, может быть, возьмем для себя на вооружение. Мы четко договорились о том, что если для людей, для наших, начиная с менеджеров, не торгового персонала, начиная с менеджеров, если проводится какое-то обучение своими или силами, неважно, и это обучение занимает больше, чем два дня, то, как минимум, один день – это обязательно его личный выходной. Потому что это некий подарок человеку, подарок от компании для того, чтобы он развивался. Мы не заключаем с ними учебных договоров. Я... Есть кто-то, кто заключает подобные вещи? Ну, так, подписывает. Есть. Ну, понимаете, да? Мы этого не делаем, у нас нет настолько серьезного пока обучения. Тогда, когда мы запустим корпоративный МИИ, скорее всего, в 15 году наконец мы это сделаем, Навер... ну, безнаверно мы это будем делать. Это уже очень серьезный затрат. Но то, что касается краткосрочного обучения – это так. Возвращаясь к тому, про, вот к тому славию, вы успели прочесть или нет, здесь по сути ничего нового, в том смысле, что, наверное, эту схему вы как минимум несколько раз видели, то ли демокрит, то ли Аристотель, самый производительно правда, даже не сошлись пока по мнении, кто был автором изначально вот этого заявления. Но, но о том, что вот так устроена схема знаний, где предлагаю искать возможности для вовлечения топ-менеджеров и вообще менеджеров, линейных менеджеров, мид-менеджеров в управление своими людьми с точки зрения закономерности и мотивации, как материальной, так и нематериальной. Предлагаю искать вот, вот в этих двух секторах, там, где мы пока чего-то про них не знаем. Тогда, когда мы управляем людьми, исходя из логики, что нам и так понятно, ради чего они ходят на работу. Mm. Здесь не очень здорово. Я скажу, почему не очень здорово. Вот, смотрите, у нас то, что на, на то, на что полчаса было выделено, называется мастер-класс, у меня предложение чуть-чуть вам самим поработать. Я сейчас на mm. листе в лифте нарисую табличку. У меня к вам предложение, я нарисовать у себя где-то, где можно нарисовать, вот здесь получится, да, получится. И ее заполнить, ну, хотя бы, хотя бы на 5 строчек. В таблице шесть столбиков предложение сейчас вспомнить э, хотя бы пять своих, своих, своих прямых подчиненных. Если у кого-то нет пять прямых подчиненных, то есть у вас пять прямых подчиненных. Все нормально. Да? Правильно? Да? Да. Ну. Ну, вообще было бы неплохо, да, конечно. Я даже не знали, кстати. Да. Ну, у меня прекрасно. Да. Тебя спасибо, спасибо, спасибо. Ну да, знать их в лесов, именно, да. Ч где вообще? Короче говоря, все, я говорю, да, давайте заполним все серд, да, заполним. Да. Беремте да. тогда. Да, спасибо, спасибо, спасибо. спасибо. Вот так, держите руку. Вот так. Спасибо. Ну, Показывают, что да, да, есть приличные участки. Значит, таблица в общей сложности выглядит. Сейчас главный экран нарисовать. рисовать. Раз, два, три, четыре, аккуратно, пять. Вот и здесь, соответственно, то есть первый столбик это имя. Фио. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, там уже 6, 7, 8. Первое имя. Второе. Сейчас я просто буквы здесь буду писать. А вы, если хотите, там, ну, там вертикальные или лепкие, пишите, что я здесь имею в виду. То есть первое... R, это означает, я знаю про этого человека, что требует то его компетенции его мировоззрение требуют развития. Пока что внизу-вниже никаких ответов не ставьте. То есть R — это развитие. Второе. У. Кто-нибудь догадается, нет? Нет. Это самый-самый-самый простой тест, как выявить, является человек уже руководителем или пока что не является. Умеет он делать это У или нет. Управления нет. нет слишком широко. Я говорю, умеет ли он управлять? Вот. Какое, какое событие на ум? У меня профессиональное заболевание голоса. <When> <таспорчевы> <таспорчевы> что такое вот ты идет? Но. Я когда-то поворачиваюсь, там человек чего хотел? А? Уладнение. А -а -а. Закон хромой утки знаете, да? То есть важно, чтобы человек и его ближайшее окружение еще не знали, если вы уже решили его увольнять. У кого есть опыт того, что человек в статусе хромой утки находился больше, чем год? Мы знали, что мы его уволим, а он работает, думает, что все нормально. А мы постепенно, постепенно, постепенно готовим ситуацию, когда мы с ним наконец-то останемся. Куда бы было хоть раз? Ну хорошо, мы кивните, если бывал. Бывает такое в крупных компаниях. Это нормально. Это гораздо нормальнее, чем разворить руками и грязь. Ничего не поделаешь. Похоже, эта штука здесь сдохнет. Не очень здорово. Третье. П. Повышение. Тогда, когда я знаю, что я готов этого человека повышать, не факт, что для него уже готово место куда расти, но, как минимум, похоже, он туда готов. А коррупп. Развитие, увольнение, Повышение. Ну, давайте пока вот эти вот три, три даже пункта оставим, чуть позже общую сюда. Предположение простое. Записать туда имена, которые текают, соответственно, в первых столбик. И вот в этих графах поставить галочки, но самое первое, она самое трудное. Вот здесь момент очень важный. Чисто, ну так, гипотетически любой человек требует развития. Ну, нормально, правильно было бы развиваться. Я имею в виду простую штуку. Если у тебя 6 подчиненных, давай имейте в виду по-честному, ну, предположим. А какой там закон управляемости? Сколько? 9, как максимум? И сколько как, ну, не как минимум. Ну, короче, 7 плюс минус 2. То есть, если у тебя, предположим, 6, 7, 8, 9 подчиненных... Не очень было бы честно говорить о том, что для всех девяти у меня готов план развития, я ими занимаюсь, я встречаюсь с ними по утрам, еще до пятиминутки, они с утра мне звонят, когда я завтра там. И это было бы клево, но тогда ты тренер, отличный бизнес. Тренер, скорее всего, тренер по управленческим навыкам, все замечательно, но у тебя нет времени, скорее всего, на все остальное. Видимо, один-два человека. И, видимо, здесь можно, точнее, как честно было бы ставить галочки, если я реально... Приходя на работу хотя бы раз в неделю озабочиваюсь, озабочиваюсь, озабочен, озабочен вопросом того, как тут вот конкретная Маша развивается. Я предлагаю здесь сейчас э, ставить галочки, не исходя из того, как я себе сейчас понравлюсь, а исходя из факта. Например, я знаю, что все директора по продажам, субфилиалов всей компании, их 40 с небольшим человеком, опосредованно мне подчиняются. Но у нас с нормативными управлениями все весело ее вести, но поверьте, это правда так. Соответственно, сколько из них находятся в коннекте со мной, потому что я этот коннект каким-то образом ну, инизирую. Я его контролирую. Я отмечаю для себя, что о, прошла неделя, а с Ярославом из Здания Востока я что-то не общался. Алло, о, как раз поздний вечер, почти полночь. Через час можно будет звонить Ярославу и Ярослав, отлично, да, с сначала новый дня. Я еще спать не лег, но мы можем уже пообщаться. То есть это те, но ну, это как буквально несколько человек. Уволенные, ну тут проще тут расставить галочки, те, кого я знаю, повышение то же самое. Ну, расставьте галочки, если можно, сейчас 30 секунд. Можно Не совсем убирают здесь умер. Представьте себе, пожалуйста, что. здоровы. Представьте себе, пожалуйста, что какая-то ваша родственница устроилась в штаб-квартиру или в сети уборщицы. И представьте, она приходит как-то однажды к вам и рассказывает следующее. Рассказывают, что некоторые руководители сидят в open space, даже директора департамента. А некоторые, более, то есть ниже ранга стоящие руководители, почему-то сидят в отдельных кабинетах. Я говорю, слушай, по логике вроде все должно быть по-другому. Вот на ваш взгляд, от чего зависит, кого куда обсадили? А? От, ожиданий. от ожиданий. кого? В зависимости от ожиданий этих людей. Ну, вы знаете, честно говоря, тогда, когда мы берем ну, извне с рынка, а, какого-то серьезного руководителя, иногда бывает так, что мы подстраиваемся под его ожидания, ну давайте из ста процентов, это процента полтора. Очень мало. Может быть специфика, может быть. Но это еще процента два. Потому что мы просто по попасали юристов в отдельный Open Space и финансистов в отдельный Open Space. Нет. Хотя чего? Они работают с И где это где-то, откуда он звук, да? Ага. Они работают с людьми, а второй эксперт предметной области ему нужна как, тишина или Нет, нет, тишина одевается наручники. Нет, перестаньте сейчас. Ну даже не работают, конечно, со своими людьми. Или они не него более буквально ну и что ему в Open Space не, шумно. не не шумно. не, -не. Шумно. Да, там каш-каш, там, там же скач. Вы понимаете как? Там же скач, но там тут хочется выматериться, запятая, кипит работа. А в отдельном кабинете там ничего не кипит. Мы же прекрасно знаем, мы пересаживаем в OpenSpace, он начинает работать лучше. Нет, не поэтому. Ну, да, Сейчас ну, секунду. Да, да, То есть он не является проверкой. Нет, все, интроверты в деле наушники. У меня дочь старшая попросила ей купить плек в виде значка написано Я вас не слышу, красным не поберу. Нет, нет Без проблем. Нет, интроверты уже научились. Нет. чё чё что? Ставки на тех, у кого кабинет. <свести> <свести> <свести> нет, ставку уже сыграла. очень близки Это штаны. Ставку уже сыграла. У кого отдельный кабинет, честно нас отдельный кабинет в зависимости от мощи влияния совершенно конкретно Мы измеряем влияние. Влияние не обязательно напрямую, вот прям линейно коррелирует с уровнем иерархии. Не всегда. неформального лидера в Open Space срочно если он негативный в отдел кадров в <сélge> <сélge> угадайте зачем если он негативный, зачем он? <сélge> <сélge> а он хороший, да? что хороший профессионал? в отдел кадров? он найдет работу? <сélge> <сélge> если он хороший профессионал, все шикарно, все, скорее всего он даже не будет просить этот а? прежде чем поставить точку знаете, у нас правда, мало времени, около 30 минут всего было по поводу вот такой таблички. Знание, знание как это? готовность в любой момент времени действительно ответить по поводу того, чем я занимаюсь со своими сотрудниками, что мне, какой у меня в связи с ними план. Ну, если вы к этому начнете хотя бы идти, то вы, на мой взгляд, на самом гениальном пути по поводу того, как мотивировать топ-менеджеров, если вы начнете с того, что у вас там будут. Если у вас как у ИЧАР в этой табличке топ-менеджера, то я вас с этим поздравляю. Трудность ключевая в следующем. Они все выше вас стоят по карьерной лестнице. Это трудность ее можно преодолеть в любом случае, если вам удается без склок, интриг и какого-то кулуарного, сейчас без безобразия. Сделать так, чтобы вы напрямую с первым лицом выясняли, где будут перемены. И эти перемены готовили, а, ну и как-то реализовывали. Если у вас топ-менеджеры ощущают ту заботу, которую вы хотите, чтобы они проявляли к людям, тогда ничего удивительного не будет в том, что вы придете через время и скажете, дружок, а как у тебя с твоими? Есть очень простое, гениальный педагогическая логический афоризм: дети не делают то, что говорят делать их родители, дети делают то, что делают их родители. У вас наверняка был такой опыт, у меня был точно такой же опыт. У меня у самого четверо детей, у многих друзей дети. Некоторые выросли, некоторые женились, некоторые родили детей детей. Везде одна и та же история. Да, ребенок 18 лет, наконец дома закуривает сигарету и все: говорят, а, "Ты куришь? Так, я 13 лет курию". я уже бросал, и давно бросил", она говорит. Это дочь моих близких друзей, я говорю, как так, ты что, Катя, ну, ну, мать курит, отец курит, дябе курит, все тут курят, однако как овца. Нет, все логично. Если вы, смотрите, здесь очень просто. У нас, к сожалению, вверх ногами запрос. У нас запрос такой, а, ты, ты, ты давай уже, топ-менеджер, начни заботиться о людях, мы же тебе заботимся. Ну нет, заботы по поводу топ-менеджера людей более ранимых, более пугливых. Более, при всем при этом, сильных в это же самое время, чем Тупенджер, их нет. Он же знает прекрасно все трагические истории, когда кто-то гордо, махнув шевелюры, ушел из компании, потому что ему предложили такой офер, что невозможно было отказаться, потом его с треском оттуда пинком вытурили так, что он до сих пор оправиться не может, и вот уже прошло, допустим, три года. Таких историй полно. Они же знают, что это билет в одну сторону. Это дорога в общей сложности с односторонним движением. Попробуйте топ-менеджеру понизить зарплату процентов на 40. Он так и будет, как побитая собака. Знаете, как многие мужчины после того, в первый раз выясняют, чем изменилась жена, и так потом многие годы ходятся по трубшим взглядам. Как она могла? Ну, понятно, другому смысл рассказывать, как она в том числе и предыдущего. Это, это трудно, это трудно пережить вот, вот, такие потери. Но планеджера этого боятся, они правда надо заботиться. Их хочешь трудно включать. Ну и так далее. А, по слайдам ключевое. но на это у нас времени нет. Ну, я про вас, вы понимаете, да, я про золотую рыбу, то есть это вот, я вот это имел в виду, когда вас приглашал потому что вы увидеть себя, ну, вот в этом смысле, как золотую рыбу. Ну, с учетом того, что у вашей компании есть вы и на вашем месте нет никого другого вы решите, что вы есть самый прекрасный HR, какой только может быть в этой компании, вот на сегодня, на сейчас. Но при этом я не буду формулировать абсолютно четкий, что такое формат конечного результата, формулировка из коучинга, знаете? Тимати Болуи – гениальный совершенно человек, и Мэрилин Наткинсон тоже гениальный человек. У них хорошие есть книжки по коучингу, наверное, лучшие книжки на русском языке, если иметь в виду практически применимый коучинг. А, там есть объяснение того, что такое формат конечного результата. На мой взгляд, в сравнении с этим все разговоры про смарт не актуальны. Почему? Потому что в любой группе сотрудников, в том числе у вы спросите, кто знает, что такое смарт, все скажут «да». Вы попросите расшифровать, 20% сможете расшифровать. Вы спросите, применяют ли, если вы проверите, не применяет почти никто. Формат конечного результата применять абсолютно просто. Очень просто, Очень простые, правильные, удобные, легко запоминающиеся, легко контролирующие, удобные для последующего контроля, контроль для исполнения, Очень свои вопросы, формат конечного результата. Запрос в формате конечного результата. Вот так звучит целиком продукт, который можно пользоваться. А, ну эту картинку видели наверняка, да? Что тут неправда? Ну просто для того, чтобы нам всем выдохнуть. Неправда в том, что так не только, не только в России, так везде. Ну по-честному, так везде. Везде так. И так будет всегда. У вас никогда не будет дримтима в значении. Поддерживают все. Все там с теплотой и заботой друг к другу. Я вам больше скажу: если у вас между людьми есть не только функциональный конфликт, я имею топ менеджеров но и эмоциональный я вас с этим только поздравляю. Если у вас собачья линейные менеджеры, да вряд ли это полезно. Но если у вас есть эмоциональный конфликт между коммерческим директором, например, вице по коммерции и финансовым президентом или там, директором, финансовым директором, я вас поздравляю с этим. Если это будут лучшие друзья, не удивляйтесь того, что через два года будет, будет, будет у вас в бюджете Потому что мне это правда <смеш> слушаем. Не, не надо, чтобы они были уже понравились. Так знаете, просто афоризм. Образование и показатель интеллекта, трудовый старший показатель профессионализма, возраста и показатель зрелости. Ну, это как привет HR. И, ну вот, собственно, это и слова. <смеш> ну, как-то чуть-чуть длиннее получилось, в два раза почти полтора. А, все, если есть вопросы давайте отвечу на то что было вначале. бюджет нужен необходим сначала к покажите что она работает если вы покажете что вы способны заботиться о топ-менеджер и борг минус один горд минус один как правило директора департаментов они начнут вам постепенно давать чуть-чуть больше денег по чуть-чуть покажите что вы их очень круто тратите давайте если честно корпоративная культура которая не нацелена на изменение строчек в бюджете содержательной части, вот там где цифры это очень плохая корпоративная культура если мы нацелены на то, чтобы сработать на удержании и как-то вычислить, сколько это сэкономило нам денег, красота, если мы сработ... нацелены на то, чтобы увеличить, улучшить эффективность адаптации э, сотрудников к повышению, предположим, вот этот аспект взять, и это нам сэкономило какое-то количество денег на э, меньшем количестве напрасно назначенных руководителей классов. Если мы это не считаем, то это плохая корпоративная культура, мы зря на нее тратим деньги. То есть по большому счету правильный руководитель скажет, если мы в следующем году не заложим деньги, мы что-то потеряем, честный ответ будет тогда нет. Тогда зачем мы это тратим? То есть важно, чтобы мы это умудрялись как-то оцифровывать. Оцифровывать по принципу мы не имеем права не праздновать дня рождения, это бедовая оцифровка, имеем право мы не имеем права людям не выдавать корпоративную одежду это страшно звучит но в Евросети свои, свою первую даже рубашку наш сотрудник покупает за свои деньги да это не дорого. это 300 или что то там в общей сложности рублей но тем не менее это его 300 с чем то там рублей он только устроился у него денег еще нет с него не взяли наличными но его, ему вычтут из ближайшего начисления зарплаты ужасно не знаю по моему отлично ну в общем как то вот так а? количество купленных рубашек мы не можем учить. Сказать вам цифры? Не скажу. Я объясню, что не скажу. Смотрите. Текучесть персонала как цифра, процент она не имеет значения в отрыве от других цифр. Сейчас сразу честно, от какой? В отрыве от того, сколько мы тратим на найм и на удержание. Все три не назовут, просто я их не помню. Я не руковожу подбором, мечтал им заняться, может, в следующем году мне его отдадут, есть такая, такая вероятность. У меня есть идея, что можно построить единый центр подбора, пока что у нас его нет, возможно, мы его построим по принципу колл-центра. Единый, то есть никто не знает даже, куда он звонит, а при этом он в своем городе приходит потом в компанию, ну, ассоциационные центры и все прочее. Не назову эти цифры. Нас устраивает то, что как есть сейчас. Короче, мы хотим сильно лучше, если мы говорим о текучестве. Но за последний год мы сделали такой прорыв, о котором год назад даже не мечтали. Именно в цифрах конкретно. Но у нас больше и более важный показатель не текучей, а Потребность для нас важнее. Дело в том, что, ну, ну, короче, ну, я примерно ответил, не ответил. Правильно, да? Красиво. Еще какой-нибудь финальный один вопрос, и все. Да. Две буквы. Откройте, пожалуйста. Ну, то не бейте. Есть буква А, имеется в виду, кто из моих подчиненных является авторитетом для меня. На кого из них я смотрю, и я у него учусь. Это крутой признак меня как руководителя, если я действительно у кого-то из них начинаю... Ну, учиться, смотреть, ну, как-то что-то перенимать. И последнее, это F или E. Ну, там, через дробь. Если без повышения, повышение – это как вопрос карьеры. Если без повышения, я знаю, что полезно этому человеку либо расширять функционал, то есть дать больше задач, либо дать больше Большую глубину компетенции. Это про более рациональное использование конкретного сотрудника. Это про индивидуальный подход. На самом деле все эти столбики, они про индивидуальный подход. То есть не про отношение к моим подчиненным, как к некоторой биомассе, который, э, ну, там элементарно. Есть правильный, на мой взгляд, закон по поводу того, что депримировать правильно тех, с кем ты собираешься работать дальше. С кем ты собираешься расставаться, смысл не депримировать. Вот только озлобленные люди, ты совершенно не собираешься в него вкладывать. Правильно, вот, но если его просто на биомассу распространять, не будет работать. Вот этого человека депринировать нужно срочно, если я знаю, что я готов его повышать. Причем за, за любую ерунду. Потому что этого человека сейчас надо дисциплинировать, дисциплинировать, у него больше ответственность будет скоро. Спасибо за вопрос. Все, вопросов больше нет. Спасибо большое. А сейчас у нас перерыв, я так, так был. был. перерыв. Да, вот значит, смотрите, это был перерыв. Осталось, наверное, не осталось уже времени. А? Но вообще, если честно, есть еще одно видео, оно важнейшее. Если можно, сделать так. Те, кто готовы пожертвовать примерно 4 минутами перерыва, могут выйти на перерыв чуть позже. Это мультфильм, мультфильм Пиксаровский. Если нет времени, можно просто заметить быстро название идти на перерыв. А если есть прям, посмотрите, на мой взгляд, здесь показаны все топ-менеджеры любой а, реальной компании, работающие в реальном секторе экономики. Ну или не, нереальном, собственно, тоже. Вам большое спасибо. Сейчас с вами было интересно. правда? здорово, что есть вопросы. Спасибо за вопросы, спасибо за вопросы, спасибо за вопросы. Чего? Функционал. функционал или экспертность. А, экспертность глубина экспертизы функционал функционал чуть больше задач экспертиза количество задач не уменьшается не увеличивается, но в одной из задач или в одном из а, сегментов там чего-то, что мы делаем человек сильно растет в экспертизе углубляется это про углубление, точнее, не пожалуйста а показали, для того, чтобы мы поняли, как я не знаю, зачем я показал, честно. Я знаю, что первый фильм про то, в какой, э, в насколько кривой позиции, как правило, находятся в компании в первую очередь золотые рыбки, то есть мы, люди, которые работают с людьми. То есть мы типа недовольны тем, что у нас есть. У нас не тот бюджет, у нас не те руководители, у нас там, знаю, что не тот подход к набору персонала и так далее. Если у вас такого такой позиции нет, я вас с этим бесконечно поздравляю. И предлагаю такой кино показать всем, кто у вас чем-то недоволен. Нам мало платье, корпоративная одежда, фухло, неприталенно, что там еще мы На сайт можно ко мне найти, найти зайти, и там все найти. Вот. Очень трудно произносимо, введите Павла Ромашенко, там все выглядит. Там есть страничка, которая называется то ли ссылки, то ли материалы. И ролик называется для тех, кто постоянно недоволен. Все, спасибо еще раз. Леги, давайте мы поступим следующим образом. Февраль мы начинаем, заканчиваем его в 30 минут ровно, а сейчас запустим этот мультик. Спасибо. спасибо. Я, конечно, Я, конечно, сегодня, сегодня, предлагаю тех, кто хочет кофебрейк, идти. Там. А в боке громко, чтобы услышали те, кто остаются. Только часть света хотелось бы сразу убрать. Вот, ну, судя по всему